Угу. Здравия всем здравыми, на пороге здравости, добра, тепла, света. С вами Люба. Вот мы сегодня <смех> решили тыквочку разрубить. Вот она была, тыква. Тыква. Вот Сережа разрубил ее этим топориком. Она твердая, конечно, это самое. Так, а вот семена. Семечки. семечки, видите, вот семечки. А вот уже в середине начали расти ростки. Вот сюда после января, ой, после этого, ну, в январе, тыкви начинают расти <coughs> вот такие росточки. Гляньте, видите? Вот, уже она готова, ее надо, семена надо садить. Вот так вот. А еще январь месяц, и ее садить? Вот, вот все. Видите, растение само знает, когда и что надо делать. Так что, правильно мы круголетие, полетие, все летие включаем. Все, пока-пока.